Приветствую всех! И мы продолжаем создавать систему вооружения. И в этом уроке мы добавим анимации для нашего оружия. Добавлять я буду и стартер контент. Пока анимации они бесплатные. Вы можете скачать их через лаунчер. Так У нас открылся проект. Давайте я открою лаунчер. Для пятой версии этих анимаций нету. Давайте я покажу, как их добавить в пятую версию. Animation Starter Pack находим, жмем ⁇ Добавить к проекту ⁇ жмем галочку ⁇ Показать все проекты ⁇ Здесь выбираем проект и нам пишет, что данный элемент не совместим с версией 5. Мы просто выбираем 26-ю версию и жмем ⁇ Добавить к проекту ⁇ Ну и, собственно, ждем, пока скачается и добавится в наш проект. Единственное, что у нас закрылся лаунчер, поскольку мы запустили проект. И при запуске проекта лаунчер закрывается Там библиотека. Так, у нас скачалась и добавилась анимация в проект. Аним стартер пак. Вот наша анимация. Ну и, собственно, что я хочу сделать, я хочу перенести все анимации на скелет, который мы используем. Так, анимационный блок принт нам не нужен, это нам не надо, нам нужны только анимации. Так, Retarget Animation, э, дубликат. Здесь снимаем галочку Show-only он Находим скелет наш. Он у меня называется СК Манекен. И также я выберу папку э, папка Манекен Animation. OK. Жмем Retarget. И ждем пока наши анимации перенесутся. Compressing animation у нас проходит. И теперь мы можем аним стартер пак просто удалить. Force Delight. Поскольку те анимации, которые мы сделали ретаргет, теперь хранятся в другой папке. Так, мы удалили не нужно. И теперь манекен, Animation. И здесь у нас есть анимация. Давайте сразу найдем Equip. Rifle. Create, а монтаж. И также... нам нужно на как он здесь называется куб пистоль и mm. давайте вообще посмотрим на эту анимацию Ну, в принципе, тут такой понакопит, да, ну, примерно будет выглядеть одинаково, поэтому нам достаточно этого монтажа. Так, давайте перейдем в анимационный блендпринт персонажа. Нам нужно добавить слот для анимонтажей. Event animgraph аним Здесь у нас есть full body, да, мы создавали, поэтому нам нужно в монтаже указать full body. Слот, слот-name, full body. Теперь нам нужно перейти в оружие. Давайте я перейду сюда. Так, э и здесь equip-монтаж. Мы укажем equip rifle standing-монтаж. И здесь тоже мы укажем, поскольку они ну, примерно, достать, снять оружие одинаковые. Но если есть две разные анимации, можете указать две разные. А, давайте нажмем play, посмотрим вообще, что у нас произойдет. Так, <coughs> Подбираем. Собственно, у нас ничего не произойдет, поскольку мы не указываем проигрыш анимации. Поэтому нам нужен Base Weapon. И здесь, что нам нужно сделать, это перенести сюда. И здесь сделать play монтаж только play монтаж у нас должен идти от сайт скроллер character play монтаж и подключаем эквип монтаж хотя нет мы не здесь находимся ошибка ошибка так Нам это не здесь нужно указывать, а нам это нужно указывать в персонаже, поскольку при подборе у нас оружие только крепится к weapon и в equip weapon, нам нужно сделать playmontage, playmontage мы будем делать. Я думаю, давайте здесь на старте сделаем. Plane и Self. И здесь выберем current. Хотя нам нужен тоже не current. Нам нужно сделать это в конце. По той причине, что мы current устанавливаем в конце. И тогда мы из current веба сможем взять get getquip. Uh, get монтаж compile save жмем один и у нас как бы достается оружие достается но не сразу мы можем сделать attach оружие как мы делали в предыдущем уроке в предыдущих уроках где мы делали аквы по оружия точнее меча мы делали с помощью аниме давайте в этом уроке мы сделаем по другому в иван графе я создам add custom event play монтаж здесь выставлю delay. Uh, время в play монтаж принесу и здесь выставлю play монтаж от current weapon так вы uh, weapon здесь мы вызовем наш event play монтаж uh -huh. Да, зачем play монтаж если мы будем монтаж сделаем проигрывать нам не нужно нам нужен дилей, нам нужен после монтажа здесь нам нужен дилей. <coughs> подключаем и нам нужно также перенести вот эту логику давайте с current weapon -ом. подключить вот так. То есть мы запишем сначала в current weapon и уже в этом ивенте мы проиграем монтаж, сделаем и сделаем attach. attach нам уже можно воспроизводить после определенного времени для того, чтобы у нас не изначально крепилось оружие к руке, а немного позже. В Equip Weapon давайте выставим, к примеру, ну давайте один поставим. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Жмем Play. Подходим, как вы, жму один. И у нас крепится оружие к руке. Так, следующее, что мы можем сделать, опять же, как в предыдущих уроках, мы можем создать стейты анимационные для того чтобы в зависимости от разного оружия у нас была разная анимация давайте перейдем в blueprint здесь blueprint enumeration и weapon type раз два ну давайте три первое это у нас non Второй у нас пускай будет Fire Weapon. Здесь пускай будет Мили Вепан. я сделаю так. Вы можете добавить там Rifle, Gun, Shotgun, Pistol и тому подобное, да. Для расширения. Теперь перейдем в анимационный монтаж, и здесь я сделаю переменную. Переменная у нас Weapon Type. Тип переменной Weapon Type. Дальше мы делаем blend weapon type. подключаем и давайте добавим fire weapon дефолт у нас будет э, первое значение по дефолту всегда у нас первое значение и у нас это будет non то есть по дефолту давайте full body мы подключаем после бленда поскольку у нас анимационные монтажи будут проигрываться везде для всего тела дефолт uh, соответственно дефолт и что мы можем сделать мы можем скопировать дефолт назвать его rifle к примеру да ну, учитывая что у нас полноценная анимация мы здесь можем не делать blend верхней части тела поскольку у нас есть полноценная анимация единственное что давайте сразу заготовим нам нужен будет бленд для стрельбы чтобы персонаж не останавливался когда стреляет поэтому давайте сделаем save change pose uh, укажем это rifle здесь достанем rifle, rifle pose две штуки blend per bone кость ставим spine01 подключаем и здесь нам понадобится слот слот дефолт, слот и давайте слот blend Ну, пускай будет бленд. И сразу здесь выставим. Чтобы в дальнейшем мы уже видели, что у нас есть функционал заготовленный, и мы просто будем его использовать. Также, если нам понадобится да, для дефолта тоже делать э, какие-то взаимодействия чисто для верхней части тела, то мы просто повторяем эту логику, сохраняем это в, слу, э, в save pose и также блендим по кости. Единственное, что здесь галочку, э, галочку надо поставить Mesh Space Rotation Blend для того, чтобы у нас персонажа не корежило. Так, ну и теперь, собственно, в райфл нам нужно заменить все анимации. Idle Run. Давайте посмотрим, перенеслось ли у нас так, Blueprint. У нас это перенеслось, но единственное, что мы используем 2D перемещение, поэтому нам они не понадобятся здесь, а нам понадобятся 2D-шные blend space, base movement и давайте я сразу idle run duplicate rifle так, здесь нам нужен idle Айдл нам нужен. Mm, rifle. Ну, давайте Рейфл Хип. Так, это все мы лишнее уберем. rifle Хип. Валк Форвард. Я даже не вижу этой анимации здесь idle, Pron, walk, stand to crouch, sprint, давайте поставим для бега, и нам нужно передвижение, это у нас jog rifle, это у нас передвижение, хотя jog это бег, Давайте без принта поставим бег. Где же у нас ходьба? Анимация ходьбы, animation. Но здесь у нас только бег. Так, Base movement, idle run. Нужен райфл, Ладно, пускай он в прицеле двигается. Сразу давайте придем в скелетон и в weapon R. Анимацию на паузу. Выставим более-менее наш сокет ну пускай будет вот так <coughs> так аним бп здесь находим асад браузер uh, rifle Idle run. Дальше в персонаже нам нужно указать после этого всего, что мы должны перейти э, в другой стейт. Давайте создадим переменную web type тип. Weapon type uh, устанавливаем из current weapon, она мы должны достать weapon type, то есть в base ним мы сделаем переменную type, тип weapon type, fire weapon. по дефолту мы установим fire weapon, compile save, uh, Берем Current Weapon. И здесь... Uh, так, Base Weapon. Base Weapon. type берем и подключаем и теперь в анимационном блупринте нам нужно на event просто передать это значение uh, weapon get weapon type и weapon type из анимационного блупринта так жмем play взаимодействуем, жмем один. Ну и, собственно, мы с оружием. Да, можем бегать и можем ходить. Также мы настраиваем все остальное в анимационном блок-принте. На сайт ран Дальше у нас кроуч. Э, ну, давайте пока кроуч не трогать. Давайте jump start. Э, у нас здесь blend space uh, blend space пожалуй мы уберем jump хотя можно создать и blend space в принципе да давайте все таки сделаем blend space uh, делаем дубликат предыдущего и назовем его rifle jump bs открываем эти анимации я уберу здесь давайте jump jump from jog поставим здесь поставим стандарт давайте нажмем play То есть у нас вот такое смешивание получается и мы его устанавливаем вот сюда rifle jump bs и также скорость это у нас старт uh, jump loop нам нужен uh, либо пал либо jump loop не знаю есть ли здесь такая анимация jump, pron, reload, sprint, stand То есть у нас здесь полная анимация, поэтому нам нужно здесь немного изменить. У нас Jump Start. Мы это все удалим. Подключим сюда. У нас здесь из NR и WOS jumping. Здесь у нас будет. Да, jumping. Здесь нам нужен e SNR Not. Not. Or. Либо же time. Reminding. Меньше 0.2. Тогда мы вернемся из нашего стейта в обычное поведение. Так, жмем, смотрим. И нам еще кое-что нужно сделать. Это в джампе посмотреть, чтобы не было галочки луп. Жмем один, Прыгаем. У нас анимации падения нет, поэтому мы ее сюда не устанавливаем. выглядит неплохо ну и давайте наверное здесь смешивание поставим 4 ну и также мы забыли указать blend space jump хотя у нас по дефолту установлено. ну давайте здесь поставим 4 для джампа для того чтобы это было медленней Так, ну и Кроуч. Соответственно, таким же методом мы просто заменяем анимации. Если каких-то анимаций нет, можно либо добавить другие анимации не с этого пака, либо же как-то ограничиться, как мы сделали с джампом. На этом мы урок закончим, и уже в следующих уроках мы будем разбираться с аймов сетом и самой реализацией стрельбы. Поэтому, если вам было полезно видео, ставьте лайки, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь и до новых встреч.